Наши сельхозтоваропроизводители научились выращивать, научились больших результатов добиваться. Мнение всего комитета, депутатского корпуса аграрного заключается в том, чтобы сместить вектор максимальной поддержки с крупных федеральных компаний на местных фермеров и на местные компании.